Дело, что первый их матч, если помните, был турнир в Монако в пятом году, ровно 10 лет назад. И тогда победил Гаски на харде. Правда, как и на траве взять не сумел. Ноль. Очень легко пока кафедре подает, и очки набирает. Гейма на своей подаче и не подпускать соперника к брейкпоинту. Тут, конечно, многие сравнивают Роджера и Решара, вот их удара слева. Но понятно, что Решару тут иногда не хватает стабильности. Вот сейчас посмотрите, как кроссом пробил слева. А зато Гаски удалось взять, ну, хотя бы партию. Это вот как раз была игра 10 даже 11 -го года в Риме на грунте, когда Гаски его все победил. Потом это Гаски, насколько это его самооценку поднимет в этом матче, если все-таки он еще и гейм выиграет после 0-40 в начале. А, едва едва газкий этот... 15-0. 4-2 с брейком впереди, э -э, Роджер. Прикольно. То, что он зашел уже очень далеко на этом турнире. Но на US Open он всегда любил тоже играть. А где он не любил играть? Помните, как два года назад уже будущий очень хорошо готов, наблюдающий. вот оттуда, сверху, <laughs> за тем, что происходит. Вот. На подаче. А, 0.30 на подаче газки. А, до этого как получится. Здесь сразу же Включился в матч. Уже вынужден был ошибиться, но уже из ä, более сложной ситуации на правом В Аут. так федереры набирать очки, но это наивно. Сам никакой активной игрой не... Куда не глянь, где ни копни, все равно преимущество швейцарцев большое. Но если... Очень любит теннис, ежегодно приходит, но... Вот там бабушка... грану короче на попытки все равно шанс отыграть. Летом над теннисистом первой десятки. После Череща, а перед этим был еще Вавренко. Несколько лет назад часто очень прибегал к помощи эта электронная система. Вот сейчас все-таки Федерер прямо сейчас. Не Гаске в предыдущем гейме, а именно Роджер. Вот 30-0, пожалуйста, 30-15, 40-0. Ну, один-два мяча отдам, больше нет. 3... 7-6, 7-6, 7-5. Ни одного Света не отдал. А, а! Правда, ни одного матча Чилищу не отдал, но там, где Сербия против Хорватии играет, это всегда принципиально и... И двойная, кстати, не была ИСов у швейцарцев в этом матче. Пиццетов с Федерером играть, а то, что он всегда был очень хорошо готов физически, это совершенно точно. Соперник опаснейший сейчас сорожка возникает. Да. Между тем, и слева, и справа, насил ударов по линии и в первом и втором цветах. Он выигрывал очки. У ну, Короче, час. В первых кругах, да, все-таки соперники более довольно известные и непростые. Все равно с ними обходился без труда. А тут вот, вдруг получается абсолютно все. Тренировочный процесс. Ведь чуть больше часа провели они на корте. Вот такая... То есть, что посильнее сильнее не Кириаса, но ну и полуфинал. И даже кажется, что Ришар при всем его 4 пока реализовал. Да. 6-3, 6-3, 6-1. Чистейшая игра Роджера. Но при этом абсолютно бестолевая.